Всем приветик! Сегодня тема познания себя. Давайте посмотрим, как вас видят со стороны. Какими вы себя показываете? Кем вы являетесь? Кто вы? Какие испытания в жизни вы проходите? показывая себя. Встреча с самими собой. Так. Выбираем, смотрим. Вы являетесь слугой. Служение госпожи прекращать. Начните ценить свою любовь. Начните относиться... Извините, что не заговорилось. Начните относиться к своей любимой с любовью. Возможно, вы делаете все, все, абсолютно все для своей любимой. И также любимая может вас проверять на что-либо. Абсолютно на все, на ваше доверие к ней, на вашу верность, на вашу любовь. И все, что она у вас попросит, вы это все выполняете. Вы должны понимать, что если вы показываете свою любовь, дарите без повода подарки, цветы, вы показываете свою любовь, вы заботитесь, то женщина она не будет от вас ничего требовать. Женщина не будет нуждаться в чем-то, потому что вы уже будете ее обеспечивать, дарите ей те эмоции, чувства, которые хочется, именно ваши любимой. И также, возможно, у вас есть отношения, но любите вы другую. У вас любовь к другой совсем женщине, а рядом вы находитесь с той, с которой вы ну, пытаетесь построить отношения, но у вас, возможно, эти отношения не получатся. У вас не получится построить отношения лишь по той причине, что вы любите другую. Невозможно строить хорошие отношения, если нет любви. У вас нет не только любви и чувств. У вас нет понимания того, что отношения должны строиться только там, где есть любовь. Если у вас есть любовь, строите отношения именно с той женщиной, которую вы любите, а не с той, которая вам понравилась, либо же вы видите, что она красивая и вам хочется попробовать построить отношения. И что значит попробовать? Вы в магазине, вы на рынке, что либо пробовать. Ваша жизнь идет, вы, наверное, не понимаете, что минут, давайте, секунды, минуты, час, день, неделя, месяц, год, года. Жизнь проходит, время идет вперед. Вы не сможете вернуться в прошлое и что-либо изменить. Невозможно будет это сделать. Вы только сможете вернуться в прошлое, только для того, чтобы вспоминать все больше никак и ничего. Вы не сможете сделать именно с прошлым. Прошлое осталось в прошлом. Начните жить сейчас. Жизнь, она идет. Жизнь, как река, течет вперед. Какими еще можно словами объяснить, чтобы именно вы начинали понимать? Мужчины, начните любить именно ту женщину, которую вы любите. Всем пока.